Всем привет! водомоторники, армичане, любители активного отдыха, обладатель моторов. Привет. Здесь не буду распаляться, просто покажу, как выглядит защита на моторе Хайди 18 лошадиных сил. Пока закачет в пути. Сниму небольшой такой ролик. И расскажу, почему на эту модель мотора сложно сделать защиту по макетке. То есть люди звонят, спрашивают, нам нужно на Тахацу 18 либо Хайди 18 защиту и сейчас постараюсь объяснить почему есть некоторые сложности да то есть этот момент прорабатываю с макеткой но тем не менее покажу самое первое это конструктивная особенность дейтвуда то есть если на ямахах и схожих по конструкции Дейдвуда моторах сам Само крепление верхней пластины делается как э, скобой, вот такого плана, да? То есть она легко вставляется и, соответственно, очень просто зажимается. В данном случае пришлось сделать две половинки э, скобы, соответственно, она с двух сторон. Одна ставится сюда и на болты уже вставляется вторая половинка и, соответственно, она кручится. То есть крепление уже здесь изменено. Вот таким вот образом сделано, то есть на двух болтах сделано. Болты М6, высокопрочная сталь. Здесь я шайбы не подложил, потому что я ее буду снимать и красить. Защита будет покрашена в черный свет. А здесь использован вариант стандартный ШЛП. В данном случае я сделал карманчик также из штампованной стали четверки, не из двойки. Ну, соответственно, все остальное. выглядит как на обычной стандартной защите для yamaha и его аналогов то есть вот таким вот образом выглядит защита на хайде 18 который является аналогом tohatsu 18 проблема э, по макетке загнуть именно вот эти вот две скобы то есть э, при наличии мотора можно сделать все плотно и, соответственно, будет все точно. А по макетке возможно расхождение в, этих, в этом креплении, да, в верхней скобы, из-за чего вы будете испытывать трудность при установке. То есть вам придется либо догибать, либо досверливать, либо что-то делать. В общем, вам придется. А уже именно точь-в-точь -точь не получится. Поэтому мне сначала необходимо создать так называемую макетку, на данную модель мотора, на АТАХАС-18 и по ней уже, соответственно, делать защиту. А, к сожалению, в данном случае времени не было делать, потому что мотор одним днем и защита делалась одним днем. И, кстати, мотор абсолютно новый, он еще даже воду не нюхал. Человек, в принципе, сразу заботился защитой на мотор, его обкатает и уже будет пользоваться защитой по поводу расстояния также сделано как и на стандартной модели шлп 15-18 миллиметров так же как и здесь ну вот в принципе для вопрошающих я думаю ответил на вопрос почему я пока не могу сделать защиту дистанционно да то есть все равно в данном случае пока нужен сам мотор чтобы сделать качественную и грамотную защиту чтобы она вам подходила без проблем и крепление также с креплением вы не испытывали никаких проблем то есть все должно быть просто вы заказали заплатили за это и соответственно вы должны получить готовый и четкий продукт еще хотел обратить внимание на один момент это на румпель именно на модели Хайди 18 то есть его рабочее положение соответственно да, и в сложном состоянии выглядит вот так то есть крайне неудобно почему наши партнеры китайские так до конца и не продумали чтобы он складывался хотя бы вот, вот так на Сузуки 9.9 кстати такая же беда была на АЭСках на новых моделях сейчас у них уже рубль складывается но по первости Первые, которые модели AS Сузуки вот пошли, 9.9 AS, New. То есть у них румпель где-то вот так вот был. То есть у меня был такой мотор, я его дорабатывал, здесь снимал эту ручку, растащивал посадочное место, чтобы у меня румпель складывался вот до такого состояния. То есть даже в этом положении было неудобно, а здесь вообще просто торчит как колд. Неудобно, придется, наверное, чего-то владельцу думать делать. Кстати, стали клеить Хайди многоканальный свой телефон, службы технической поддержки. То есть развивается? Китайцы молодцы. Именно вот у Хайди. Очень мощная техническая поддержка. И навалом запчастей, кстати, я вот очень плотно в свое время читал форму и ветку по мотору Хайди. То есть реагирует как бы ну, на все, на любой запрос. И в принципе есть вообще все наличие Все запчасти есть в наличии. Это очень удобно. Ну и на немаху сейчас, кстати, они тоже поперли делать везде открывая сервис и в принципе в любом колхозе наверное на yamaha вот можно найти запчасти ну только соответственно цена надо понимать да что насколько будет стоить еще один момент это крепление к трансу расстояние да даже вот я сейчас возьму линейку то есть стандартно на стойке на которую я делаю 32 сантиметра здесь же можно крепить на транец толщиной 7 сантиметров то есть позволяет вылет по укреплению зачем так сделали непонятно но тем не менее увеличили может быть это и хорошо ну в общем вот Всем, кто посмотрел, спасибо и всем пока.